Наверняка каждый из вас замечал Как добрый день, дорогие друзья С вами Герасим Афрадил Наверняка каждый из вас замечал Почему слово является фундаментом постоянной всей реальности Наверняка каждый из вас замечал Что один человек это говорит И вам внутри становится неприятно А с другим человеком у вас как-то радость внутри появляется Как-то вы воодушевляетесь Вам радостно становится Жизнь интересна становится Оказывается вот эти слова несут в себе очень центральный и большой смысл. Если вы почитаете Бахватва вагиту Веды, Славянно-Алистские Веды, Библию, Коран, Шри бинда очень много учителей, Лао Цзы, Будда, то есть многие-многие учителя говорили о силе слова и что слово является силой, является фундамент нашей жизни. Знаете, очень тяжело поверить, и вам нужно все, что было детально, везде доказано, обосновано. В жизни, когда начинаешь замечать, начинаешь замечать, все по полочкам раскладывать, понимаешь, что да, реально. Слово является фундаментом, и поэтому, ребята, давайте посмотрим видео. Наука доказывает то, что сила слова формирует нашу реальность, программирует нас и, соответственно, создает нашу вселенную. Смотрим. Всемирно известный ученый Петр Петрович Горяев. Вы учителя имеете э, дело с самым главной, самой главной конструкцией человека, с его ментальной конструкцией, которая называется слово. Так вот это слово оказывается имеет прямое отношение к нашему собственному генетическому аппарату. Духовное тело это вещь, которая движет нами, без которого мы являемся просто конгломератом мышц, костей и так далее. Оказалось, что последовательности нуклеотидов в ДНК являются речепод... речеподобными, речеподобными. Любая значимая историческая фигура обладала способностью прежде всего порождать вот такие словесно-волновые гены. Генетический аппарат обладает способностью к мышлению. Но, разумеется, это мышление такое, как на высшем уровне, на уровне коры головного мозга, генетический аппарат, грубо говоря, понимает и соображает. И ведь вы знаете прекрасно, как педагоги, как люди, которые обладают, так сказать, способностью строить грамотно речь, что амонимы могут быть поняты только в контексте. То есть, например, слово «коса» или слово «ключ» имеет несколько смыслов. Так вот, оказывается, наш с вами генетический аппарат из которого мы все вышли, все мы родом из наших хромосом, то есть из нашей ДНК, строит ДНКовые фразы. И в этих фразах встречаются вот эти вот самые кадуны. И для того, чтобы правильно выбрать аминокислоту и, соответственно, был бы правильный белок, значит, надо понять контекст информационной РНК, который является матрицей белка. Если будет ошибка, то это означает смерть или повреждение биосистемы. Точно так же, как когда мы говорим и употребляем неправильные слова или многосмысленные, многосмысловые слова монимы не понимаются и понимаются неправильно, то возникает, так сказать, эффект дезинформации. То мы, значит, должны признать и понять работу нашего генома как разумной системы, а это, как считают так сказать, материалисты от э, генетики, от биологии, это нехорошо, это ведет к идее Бога, а, так сказать, в основном все материалисты, и это нехорошо, почему нехорошо, непонятно, лично для меня Бог это вся природа, в этом я не вижу ничего страшного. Это идет со времен Спинозы. Очень многие соглашаются, что природа это Бог. То есть есть персоной, которая стоит над мыслью человека, просто творить чудеса. Но все построено в этом нашем мире искусственно нашими руками на основе мысли. Против этого никто не возражает. В системе необходима информация, образная информация для того, чтобы построить свою четырехмерную структуру, то есть пространственно-временную. И это реализует так называемая голографической память голографическая память Потому что наш генетический аппарат это голограмма для чего это надо а это надо для того чтобы создать некую некие размиточ, разметочные вектора которые позволяют ориентируясь на них эмбриону развиваться правильно и чтобы у нее ручка была на том месте, на котором нужно, и ножка, и глаз, и ухо, и так далее, и так далее. Это дает голограмма. Значит, официальная генетика, она возражает против этого дела, потому что она, к сожалению, уже закоснела во всех своих, так сказать, атрибутах, несмотря на большие крики о том, что там большие успехи, и так далее, и так далее. Где-то за 15 лет исследований, потративших 20 миллиардов долларов, в принципе, эта работа хорошая и необходимая, но у нас таких денег не стоило. Значит, было обнаружено, что всего 1% генов, которые отвечают за синтез белков, и 99% мусора. У этих 99% кое-что найдено в помощь вот этому генетическому коду, который занимается синтезом белка. Но основные функции терроинкогнито, значит, генетика не, не понимает и, и не хочет понимать самое главное – потому что это противоречит многим интересам, долго об этом говорить. Значит, вот эти 99% работают на принципах голографии. Это вторая ипостась работы генетического аппарата, после речевой, тоже образная. И, наконец, третья ипостась, особо интересная, это квантовая нелокальность или телепортация генетической информации. Оказывается, можно телепортировать не только Мысли, что уже доказано многими, хотя и оспаривается. Генетический аппарат работает на двух уровнях. На вещественном уровне, который никто не отрицает, и который занят в основном синтезом белка. Ну и на волновом уровне, когда наш генетический аппарат дает образную структуру. Я помню, как они надо мной смеялись, когда я им предложил сделать ДНК-лазер. Вот этот самый скромненький лазерочек, в котором как бы в память об... Антонтою Геньевиче Акхимове, которого я бесконечно благодарен, и Шипове, значит, который сейчас уже в Таиланде, видимо, уже никогда не вернется, эти два гениальных ученых, да? и когда я их позвал и показал наши эффекты, наш лазер, они мне сказали, так это же у вас торсионные поля. Действительно торсионные поля, потому что этот лазер, который имитирует хромосомное излучение он работает на поляризованных фотонах. А что такое поляризация фотона? Поляризация фотона означает изменение их спина. Так вот, генетическая волновая информация записывается на спинах фотонов. То есть мутагенез это, это смертельный процесс для растения. То есть это чрезвычайно опасная штука. Волновая генетика, если с ней неаккуратно обращаться, а это влечет за собой большие последствия. Но... Мы аккуратны и поэтому не навязываем, мы говорим, давайте изучать, только тогда будем внедрять. А что делает значит, э, официальная генетика, не понимая принципов лингвистичности генетического аппарата, принцип лингвистичности генетического кода, белкового кода, она нам насадила технологии, генетически модифицированных добавок к продуктам питания. вы знаете, ГМО продукты большая сейчас идет борьба зеленых с этим, потому что это действительно пища франкенштейна. При скармливании этой сои животным, например крысам у них развивается раковый процесс значит происходит деградация поколений, э э новорожденных крысят и так далее и так далее. И таких примеров сейчас несчисло, <связываем> которые дают огромные доходы. То есть золото рулит, золото правит, и мы это все, всю эту немаркированную пищу потребляем. Это ударит по второму третьему поколениям наших детей. И за этим надо что-то делать. Вот к чему приводит непонимание принципов работы нашего генетического аппарата. Но ну, это вот волновые процессы, которые лежат в основе регенерации, так называемый возврат ферми-паста ферми для, для того, чтобы нам регенерировать, например, руку, ногу там, и так далее, ухо, глаз. Значит, надо запросить память о том, как это сделать. Ящерицы это делают, саламандры это делают, клешни у краба регенерируются. Мы работали как, значит, звонок от Вице-президента Российской Академии наук Фортова, физик, который ну, абсолютно далек от генетики и биологии, звонок ректору МГТУ имени Баумана и моя группа расформирована. Таких расформирований уже было три, как минимум три. То есть, грубо говоря, после нашей смерти что-то остается. Никуда мы не исчезаем. Мы изменяемся. Следующий слайд. 2001 год. Мы находимся в городе Торонто. В местечке Чилболтон в Англии появляется изображение, так называемый ответ Карлу Сагану. В 1974 году э, из, с телескопа Аресиба в Южной Америке была послана э, некая информация о созвездии М950, световых лет от нас. Вот. И, значит, там было изображение головы человеческая фигура, наши молекулы ДНК, наша солнечная система, структура молекулы ДНК, химический состав и так далее. А так. вот то, что, значит, прислали эти ребята. Подделать невозможно, потому что там есть такие тонкости, когда Карл Саган это послал, там он специально заложил вещи, что нельзя было подделать. Значит, долгое время пытались проанализировать. Карл Виган этим занимался, я даже писал ему письмо со своей трактовкой. Это, с моей точки зрения, нам предупреждение какое? Что ДНК, наша ДНК является квантовым осциллятором, излучающим когерентный свет. То, вот, на что мы вышли, Фаридс Альберт Попов вышел, мы вышли. Они нас косвенно предупреждают, господа земляне, вы идете по неправильному пути в своей, волнов... в своей генетике да? классической так называемой вы не учитываете волновые функции ментальные функции молекул ДНК речевые функции локальные вы загоняете себя э, в трансгенный тупик в э апокалипсис трансгенной пищи так что опомнитесь и подумайте, как на самом деле работает генетический аппарат. Ничего, деньги определяет все. Вот примерно такой короткий экскурс в волновую и лингвистическую генетику. Это наш с вами хромосомный ментальный аппарат, цены которому нет. И самое главное его не исказить. Спасибо.